Роскомнадзор может получить доступ к данным о телефонных разговорах россиян. Ну, я думаю, что данные э -э, о телефонных разговорах государства в виде там, Роскомнадзора или в виде ФСБ или еще кого-то всегда имеет, Поэтому э -э, это полная ерунда. Вот эти вот рассказы, что там кто-то может получить... Это они что не получают что они без всякого решения суда без ничего все делают я вам рассказываю тысячи, тысячный раз одну и ту же историю это 2011 год 2011 год Кармишин выехал вначале в Украину потом получил Убежище в Швеции и умотал в Швецию. Мы ему помогли, все нормально. И вот осень значит и меня вызвали в Следственный комитет в Энгельске и допрашивают по поводу того, что они рассекретили, не они, а там я так понимаю ФСБшники, рассекретили мои телефонные переговоры и вот они хотят узнать, о чем я говорил. И там вот диск номер один, диск номер два, диск номер три. Ну, я, Они обязаны мне это предъявить. Я, конечно, говорю, статья 51. И вообще не хотел слушать. Говорю, Время нет, давайте напишу статья 51, я уйду. Ну и, кстати, зря я это говорил. Они говорят, нет, вы послушайте. И там да, мне ставят эти диски, да. И я тогда Ну там некоторые вообще левые были Там какие-то тети Пани были написаны Я даже записан я даже не знаю кто это Какие-то другие люди То есть там какая-то ошибка А один диск Вот что мне понравилось То что я слушаю разговор, я разговариваю с человеком. Потом говорю, надо позвонить такому-то. Открываю телефон, слышно, как открывают. Ту-ту-ту-ту, пошел тональный набор. То есть, это даже не прослушивание телефонных разговоров и точно не доступ к телефонным разговорам. Это просто прослушка тотальная при выключенном телефоне. А потом одного моего товарища дернули и пришли. Тоже, значит, притащили, он должен давать показания. Значит, ну, ему говорят, вот разговор, объясните, с кем вы разговаривали. А он такой въедливый, тем более пришел с адвокатом. Он говорит, а на каком основании я должен объяснять, с кем я разговаривал? Они говорят, вот на основании того, что значит, вот мы считаем, что вы говорили с Кармишным. Он говорит, ну да, я говорил с Кармишином. А скажите основание, а вот, значит, решение там, определение суда, какого-то там, областного или хер знает какого, о том, что, значит, Кармишина прослушивать. Он не вопрос, говорит, а когда сделана запись разговора? Они говорят, 16 февраля. Хорошо. А когда определение судьей подписано, постановление, вернее? 7 марта, ну, говорит, ни себе, вы слушаете меня 16 февраля, а судья 7 марта дает вам разрешение, да, через 20 дней, да, после, после того, как вы меня уже прослушали. Поэтому все это ерунда, все, что они говорят о какой-то законности, этого нет уже многие годы. Я подчеркиваю, это был 11 год. И